Если плачусь, то рыдаю, Над судьбой уже не гадаю, И сердечко тихо трепещет, И душа в горести ропщит В небе ищет света, Но откроется нагота, Нужна ли примета, Нужна лишь доброта. Среди звезд Воссиял ясный месяц, Встал в енояварской ночи, До утра уснули очи, Погружаясь в сны. Тихие звоны, Окна темны, И виден месяц, Ведущий сны. Очарованная иконой как и светом исходящим, Вспомнила день вчерашний, А молитва верна настоящим. В ней заключается истина, И молиться надо всегда, Быть Богу благодарным, чтобы день был отрадным, И в радости жизнь полна. Смешон карлик ушастый, капюшон нацепил, Меховой полосатый от снега его укрыл. Прел полем, лесом, домой добирался, А за крутым холмом он громко рассмеялся. Не как белка хвостатая тащит мешок, Не по шишки-орешки, но вывалился горшок. Подбежали собачки, на него гавкают, и дальше покатили горшок, Уже напрямик плесок. Зимний свет проник в окошко, Ярок день, но грущу немножко, А небо полное огня, И через окно мороз ощущаю я. Снег валит, не переставая, и в окно, наблюдая, как снегири расселись дружно, И мне уже не скучно. Быт, огонь в камине, лад и покой в семье. А как твоя картина? И ластится кот на коленях, но вот его кокоть проник. А чей же на улице крик? И кто-то кинул снежок в окошко. Стих ложится легко, Коротко, гладко. Зимний пейзаж, как белок, слепит резок. Что же радует, А что огорчает? Радует свет заря, Что живем не зря, Огорчает хамство. Рада любви, что же таится в крови, сокровенное, тайное, желанное, большое, Гнетет несправедливость чинов нерадивость. Послушай ночную тишину, в ней покой и умиротворенность, Моя влюбленность в луну. Мечту воодушевленность. Аркан звучащей души, Как фонтан звуков прекрасных, Волнует великолепие звезд, Вершин лечет свет луны. Хороша плутовка, ах, ее сноровка, Очень уж ловко ввела мужика, Нет ни крошека, карман пуст, Дайте хлебушка льется из уст. Рубкость и тонкость ледяных цветов, Пылкость чувств, а на сердце радость, Зимы благость, как и слышать снега хруст. и льда цветов коснуться, И можно превратиться хоть в снегурочку, А по весне растаять. И леля полюбить, А сердце не лед, На костре таять, Но пришел Новый год, И ты вновь рожден Для новых побед. Стрихнул пыльцу цветов, Дотронусь руками стебельков, Боже, Как чудесно пахнут, Какие они над ними пестрые красивые бабочки летают. Но когда зима, то ледяные цветы и уже крепнут мороз, а на руках не остаются санусы и в снегу стоят милые.